И всем привет, с вами Богдан, это обзор каната моего подписчика. Приятного просмотра. Как мы видим, тут 65 уровень на балансе 0кб. Сет Мститель. Давайте осмотрим штаб его. Вот, шапки у него есть тут какие-то. Потом масок много, перчаток достаточно. По-моему, у него тут цвета Некровоин, да, Некровоин тут есть, Ворон, Замелов, Дельта, Водовой, Инфернал, Хищ, Некровоин, Вандал и Кислотный Воин, Мститель, Пиковый, Женец. Самый главный состав у него тут есть. Вот ботинки, ой, это шорты. Вот ботинки тут нормально. Вот потом идут какие-то штуки. Можно вот это поставить, кстати. Красиво смотрится, или вот это. Потом спиннер у него тут есть, пике, новогодний шар. Еще один спиннер. Ну вот, тут все есть. Вот маски, здесь вот микровоина, джокера и так далее. Но лучше смотрится с этим микровоином. Оружие тут давайте посмотрим. Сокол, тут есть Пустынный орел, скив, самый новый, ну новое оружие, там дружинник. Автоматов у него тут достаточно много. Самое главное это повстанец, кобра, а, барс, большевик и ликвидатор, ну и так далее. Не бойся, у него еще зал там фульный, если у него тут донат. Кабан. Советник, Гадюка, Тролля, Ворчун и так далее. Вот много оружия у него тут есть. Вымпел, Шершень, Сторож, Крик. Тут не хватает Анаконда. Было бы вообще четко. На у него также нету. Зал, давайте зал посмотрим. О, зал у него нафу, кроме барахольчика. Он начинает качать ЗМ. Давайте досье глянем. Ник у него Intel. Стата у него очень нормальная. Вообще топ. Он в клане каком-то. Клан Фанзон. Самый топовый клан. Давайте посмотрим. Он на 12 месте. Опыта много. Вложил это прилично. Давайте посмотрим казну. 1600 58 кб утилиты у нее так есть Ну почти они не, не хочет покупать наверно товарища у нее тут нету Запрос добавить товарища Птица какая-то А это глава клана кстати Вот он Кому понравилось видео Тогда ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал А с вами был Богдан Всем удачи Всем пока-пока